О, отдай, отдай, отдай мне, отдай мне, отдай, отдай, отдай, верни, брат. Ой, вот ты чё, да, что выкидываешь, что что тебе дают? Верни, верни, пожалуйста. Что меня. ты выкидываешь, верни. что что дарят, а? Да, а? да а? че ты на меня это? Ты ругаешься на меня? ты еще <О, Ой. пищу> и поставила. <плyspring> <плyspring> Оно. А ты еще будет короче с ними с души. Так подождите, у нас на тысячу фолловеров должно быть 10 к. Ой, господи, что? Сука! боже! Блять, я испугалась! А вот здесь у меня ебучий автодром. Аэропорт, автодром, автодром аэропорт. Вижу. Классно, да? да? Ходила, тут, блядь, какая-то шапка на полу была, наверное. Да, была шапка. Так, так, вот так, вот так А ч я компас выложила, Лё? нет, со мной будь. А то сейчас повторится суть, судьба того, что, да, было. Мы что? Круг сделали? Твою нахуй дивизию, блядь, сука, нахуй, блядь, сука, нахуй, блядь. А? а? <ера phải paz higher> ну почему? Ну почему мы постоянно делаем круги и чаты? Я не понимаю, я начала бухтеть сразу. Ну что такое? Ну почему я делаю круги? Меня. А, позорь меня, поста... пожалуйста, позорь, позорь. позорь. да, позорь да, меня. Да, поцелуй да. меня, Дэн, Дэн, поцелуй да. меня. Ты все начинаешь. Наверное, против тоже. Хорошо в своем деле. Позорь меня полностью. Позору меня говорим. Ты с Вон! Вон пошел все, пока! Простите,